как дать ребенку карту для развития личности. Сейчас продемонстрирую. Как устроен человек? маленькая эмоции и, и, все, что и, и тело. тело. Прекрасно. Бог Божественной рукой бросает в землю семя, семя человеческой личности, и она начинает прорастать. У нас появляются корни, конечно же, у этого семечка, иначе она не будет расти. И появляется стебель, стебель нашей уникальности. Почему уникальности? Потому что больше такого цветка нет. И наша личность расцветает тремя лепестками. Какими? Тело. Точно. Ум. Ум. И эмоции. Эмоции. Какие у нас есть корни? Корни нас питают родители. родители, наш род, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, тети, дяди, все что есть. Наша животная сила. А, нас еще питает все материальное. Это те вещи, которые нас окружают. Вот это кресло, да? вот это одежда, а наши одежда. дома. Да, все, что есть материальное, вычеркнем этот корешок. Если мы не будем ощущать связи с родом, вычеркнем корешок. Если мы не будем питать свою животную силу и принимать ее, и если мы не будем благодарить свои материальные вещи, ухаживать за ними, тоже уберем корешок. Что будет с цветочком? Он погибнет. Прекрасно. Нет корешков, нет вершков. Мы решили, что корешки нам нужны. У нас есть уникальность, мы ее укрепляем. Чем больше мы укрепляем свою уникальность, тем стебель наш сильнее, тверже. И нам уже не надо сравниваться с другими людьми. Мы знаем, что мы самоценны. Такого цветка больше нигде на свете нет. Что нам важно? Ухаживать за лепестками тела, ума и эмоций. Делать их больше, следить за тем, чтобы они развивались и чтобы они развивались все вместе. Давайте подумаем. Вот есть цветочек, и вот человек решил, что тело самое главное, самое главное. Он него развивает, он за ним ухаживает, а на эмоции и на ум внимания не обращает. Что у нас будет с цветочком? Он, он упадет. упадет. Да, он начнет Слует. куда? склониться, клониться, клониться. И в конце концов этот Уже? лепесток перевесит. Да, эти погибнут. И весь цветок умрет. Да, Поэтому мы следим, чтобы все наши лепестки, лепестки нашей личности развивались одновременно. Нам нужно помирить тело, ум и эмоции. Тело, ум, эмоции. Тело тянет в одну сторону, ум в другую, а эмоции в третью. Что будет? Разорваться. Да. И мы. Точно. Все лепестки просто опадут. Этот мир внутри больше, То есть тело, эмоции и ум не спорят друг с другом. Вот это цветок нашей личности, наша личность растет, это наше Я. А вот эта сердцевина, сердцевина нашей сущности, Сущность. именно отсюда исходит аромат аромат, то, как мы пахнем в жизни, когда мы в конце концов так выстраиваем все свои лепестки, что они мирятся друг с другом ради большой-большой сердцевины, то происходит превращение, чудо. Какое чудо? Становится карандашик. Да, трубочка. Как трубочка, да, смотрите, видите? Из него льется божественный поток. Вот, да. Но для того, чтобы сначала он пошел в божественный поток, нам что важно? Кар... Заточить. Да, свою личность заточить, чтобы вот у карандаша появился этот грифель. И вот наша уникальность. Мы такие уникальные, такого карандаша уже больше нету. У нас в гармонии тело, эмоции и ум, и они не мешают проявляться нашей сущности, вот наш аромат прям он есть, это все наш грифель внутри. И как только это сформировано, вот тогда Богу интересно, вот та божественная рука приходит и хочет взять наш карандаш и нарисовать, написать что-то волшебное, написать письмо любви людям с помощью нас, вот такой у нас Я. Но какая здесь ловушка? Эго. Точно. Она танцует на сцене и говорит, это я все сделала. Точно. Итак, наше я вдруг выскакивает сюда. Я. И начинает здесь танцевать и говорить, это я, я, я, это все я. И у нас вырастает... Корона. корона. И уже неудобно брать, никакой поток сюда пробиться, но ну, просто не может. И вот уже человек со своим большим раздутым коронованным эго мечтает, чтобы через него пошла божественная энергия, вдохновение, идеи, ощущение счастья, смысла, а ничего и не идет, корона мешает. Что нужно сделать? Снять корону. Да. Давай посмотрим. Вот человек без короны. Да? Просто карандаш по-какому? Или еще мы говорили дудочка. Вот. Божественная дудочка. Если в нее дует Бог, а у него открыты его энергетические центры. Да? Получается, как, нас, как свирель чакры. Да. То тогда, естественно... Этот поток проходит, мы проводники, мы не источники, и случается божественная музыка. Музыка нашей жизни под которой можно и петь, и танцевать, и просто жить, чтобы вот такая дудочка появилась или такой карандаш появился, мы снимаем корону. Если мы совсем отбросим корону, то есть скажем: нет-нет, это не я, это вообще ко мне не имеет никакого отношения, это только Бог через меня, мне ничего не надо, тогда на самом-то деле у нас тоже ничего не будет. Потому что Бог не заботится о том, чтобы у нас было материальное, Бог заботится о том, чтобы мы были в потоке. Куда нам деть эту корону? Выбросим ее? Нет. Нет. Наденем на себя. Да. Мы спустим корону туда, Нет. где ей место, перевернем. да. Это будет наше платье, платье нашего ⁇ я ⁇ в котором мы выходим к людям. Мы заявляем о себе, мы себя рекламируем, мы говорим, рассказываем о том, что мы делаем, чтобы все пришли послушать что. Либо посмотреть нашу картину, да, какую-то, которую мы рисуем по жизни, либо послушать нашу музыку, которая звучит через нас. Но людям это очень важно рассказать. Да. Правда? И когда у нас корона становится нашим нарядным платьем, а через нас идет божественный поток, то у нас есть и успех у людей, и счастье, радость, смыслы нашей жизни.